И всем снова здорово, я опять без изображения играю, потому что я, во-первых, не одет, во-вторых, как бы я не хочу, чтобы вас перегружать, чтобы, так как я в этом году поправился очень сильно за 6, за 6 дней этого года, Бля, за 6 дней, ребят, за 6 дней этого года, я только поправился, потолстел, блин. потолстел за 6 дней. Это... Я это реально... Можно вам... Вам можно реально сказать, что я потолстел за эти шесть дней... Надо... загрузить игру Надо... Надо... Надо... Надо... Надо... Надо. Надо. Надо. Надо. Надо. Надо. Так. Надо. 7 Надо. Миллио... 7 миллиардов. 124 миллиона. Так, у тебя дальше симптомы. Ну, можно уже по симптомам пройти Киста прокачать. Аниме прокачать. Не, не, аниме это слишком быстро. Киста. Ну, киста прокачиваем. Не знаю. Аллергия. Так. Склоз к аллергическим Нет, это нарывы. Эм, заразность, тяжесть Аниме. Тяжесть маленькая. Это тяжесть без большая. Ну ладно, бессон, прокачаем. И э, это не будем развивать. Э, э, кашель развеем, наверное разве не будем развивать? Это э, заразность никакой. Это тяжесть. Это тоже тяжесть. Это заразность маленькая такая. Это побольше немножко. Это большая большая заразность. Вот у вот кашля большая заразность. А физика огромная вот ждем пока весь мир поперезаражается весь мир поперезаразить <реклама> симптом болезни мутировалась системной инфекции без трата отчетонько так так сейчас что это симптом э, инфекции киста это анемия так Бессон, паранойя это это там да сейчас кому надо будет качать короче ну мне надо 25 в мире, 25 днк вот южная африка закрывает аэропорт судан первая смерть от болезни а люди борются с болезнью пакс 12 по центральнозорам бразилия о не не не не, не, не, не стоп Притормозить лекарств надо тыкать, по этим Разработка лекарства выршена на 25% А, я блин Да блин, да окей Я, стоп, я, ребят, я это не думал, что сим по симптомам пройдемся Кисты можно за 2 откатить немножко, да надо за два откатить и эту тоже надо, по идее, откатить за два.